Капчик, как делал? Капчик, как делал? Капчик, как ga jeyeku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 Спасибо. Yeah. Yeah. Да, да, да, да,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 Радио, радио, радио, радио, Я в кампании